Здравствуйте, меня зовут Тимошенко Павел, и в этом видео я хочу показать, как можно установить аннотации и подсказки на все наши видео на YouTube. Для этого нам понадобится такое расширение, как VidIQ. Качать его можно по ссылке, которая будет внизу под этим видео. Итак, перейти нам нужно вот на такой сайт, называется он VidIQ. Далее, выбираем, нажимаем на кнопку установить Chrome, то есть на вот эту вот кнопку. Далее нажимаем установить. Здесь также установить. Сейчас пройдет небольшая установка этого расширения. И я покажу, как дальше с ним работать. Так, вот нам показано, что расширение добавлено. Так, нужно закрыть. И теперь можно перейти на YouTube. Да, также я думаю, что нужно еще перезагрузить браузер Да, корректной работы этого расширения. Давайте это сделаем. Также еще забыл сказать, что это расширение работает только в браузере Google Chrome. Так что имейте в виду. Итак, браузер я перезагрузил. Заходим в мой аккаунт на YouTube. Заходим в творческую студию. Далее переходим в раздел менеджер видео и здесь нам нужно выбрать то видео, с которого мы хотим скопировать наши аннотации и подсказки. Для этого нам нужно нажать, то есть выбираем видео, нажимаем вот на вот эту вот стрелочку. Здесь выбираем вот этот вот раздел Копия аннотаций, то есть скопировать аннотации. Далее у нас открывается окно, в котором показывают все аннотации, которые есть на этом видео. Мы выбираем ту аннотацию, которую мы хотим скопировать на все наши видео. Белая кнопка нажимаем. Если мы хотим выбрать все аннотации, то вот можно нажать на кнопку Select All. То есть здесь у нас много аннотаций. Так, выбрали те аннотации, которые хотим скопировать. Нажимаем кнопку Next. Далее нам показывают все наши видео, то есть 172 видео, которые у меня есть, и я выбираю здесь раздел также «Select all», то есть скопировать аннотацию на все видео и нажимаю на кнопку «Next». Далее нажимаю вот эту кнопку «I'm ready» и идет процесс установки аннотации. Итак, вот нам показано, что все аннотации наши скопировались. Нажимаем кнопку Close. И теперь давайте установим также подсказки на все наши видео. Также нажимаем вот на этот вот раздел. Здесь выбираем Copy Cards. Далее выбираем аннотации, то есть выбираем подсказки, которые мы хотим скопировать. Нажимаем Next. Далее здесь нам также показывают все наши видео. Здесь мы выбираем э, или все видео, если мы хотим скопировать на все наши видео, или можем вот выбрать отдельное видео, для которых мы хотим отметить наши подсказки или аннотации. Так, я выбираю «Серкс то есть на все видео и нажимаю кнопку «Next». Далее нажимаю «Unready Copy My Cards». И жду, когда подсказки установятся. Итак, вот подсказки также у нас скопировались. Можем нажать кнопку Close. Все, аннотации подсказки мы скопировали на все наши видео. И теперь можно выбрать какое-то видео и посмотреть. Давайте я выберу вот это вот видео. И здесь у меня на 20 секунде где-то должна появиться подсказка. То есть аннотация. Да, вот на 13 секунде появляется аннотация. И на 30 должна появиться подсказка. Вот, появляется также подсказка. То есть все работает. Это расширение. Отлично работает. Также с помощью этого расширения можно а, узнать э, теги для чужих видео. То есть, надеюсь, не будут показаны теги для видео. Так что применяйте в работе. Ну, а если это видео было вам полезно, ставьте лайк под видео. И подписывайтесь на мой канал, чтобы получать новые полезные видео уроки по работе и по заработку в интернете. I'm